Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину октября 2021 года. под колодой и под колодой у нас карта Ирафанта, старший аркан представляет знак зодиака Тельцов в первую очередь. Карта законов таких, знаете, человеческих, когда надо следовать каким-то моральным принципам или каким-то религиозным, может быть, устоем. Карта еще, кстати, религиозного брака, может быть, кто-то будет венчаться или обручение, или, может быть, крестить ребенка будете, что-то вот в этот период кто-то из вас. Ну, а еще это карта учителя, кто-то, может быть, начнет изучать или религию, или какие-то спиритуальные практики, или вы, может быть, пойдете учиться куда-то, но на таком более высоком уровне, кто-то пойдет повышать свою квалификацию, кто-то пойдет в аспирантуру учиться, или там докторскую писать, или еще что-то. Или преподавать, может быть, будете где-то на таком более высоком уровне. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема двух последних недель октября для весов пятерка мечей. Предпоследняя неделя, ваша первая карта Верховная Жрица, Тройка пентаклей. Десятка пентаклей и четверка мечей. Последняя неделя октября. Пятерка кубков, четверка посохов, тройка посохов и рыцарь кубков. Ну что ж, тема пятерка мечей, карта победы, но победы доставшиеся какой-то, может быть, очень тяжелой ценой, что ли, или неприятной ценой. То есть, может быть, вы добивались чего-то или хотели получить что-то, вы это получили, но пока вы этого добивались, вы могли, например, обидеть своих коллег, если вы, может быть, очень активно добивались повышения к зарплате или должность какую-то, выбивали себе, ваши коллеги на вас обиделись. Или, вы знаете, может быть, вы не слушаете никого, вы всегда высказываете свое мнение, и вас не интересует мнение других, и поэтому люди от вас могут отворачиваться. Не всегда эта карта про вас, может быть, рядом с вами есть человек вот такой, близкий вам человек, и вас это, поэтому это тема этого месяца, двух последних недель этого месяца, второй половины октября. но карта в таком случае говорит, что не стоит связываться, потому что переубедить этого человека вы не сможете. Скорее всего, просто прекратить отношения, если есть возможность. Даже вот видите, даже волки убегают от этого человека спиной повернуться и уйти. Предпоследняя неделя октября будет довольно такая неактивная, потому что карта Верховной Жрицы, она говорит вам, не стоит предпринимать никаких активных действий. И в то же время рядом с ней карта тройка пентаклей карта новой работы но вот тут бы я бы сказала знаете как карта верховной жрицы это еще карта интуиции это карта доверяй себе главный смысл ее доверяй себе у меня проигрывается такая ситуация по этим двум Кто-то из вас, может быть, начал новую работу или пошел учиться куда-то, потому что тройка пентаклей – это карта подмастерия. Человек, может быть, какому-то мастерству, работе или еще чему-то пошел учиться или пошел на новую работу, и у вас испытательный срок, может быть, какой-то. Вы еще не очень уверены, правильный ли выбор вы сделали, работа для вас или нет. И вот тут вот карта Верховная Жрица, помните, и тут как раз тоже учеба, мне кажется, больше э, про учебы. Может быть, вы начали какой-то курс и до сих пор никак не поймете, для меня это или нет. Кто-то, может быть, начал заниматься астрологией или там Таро, или еще что-то. И не уверены, что это для вас. Ну, э, карта говорит, доверяйте себе. Верьте в себя, верьте в свою интуицию. Э, не торопитесь. Потому что карта еще раз вам говорю, что карта Верховной жрицы это бездействие. Не стоит сразу какие-то активные действия предпринимать. Если это работа, и вы в ней не уверены, не стоит сразу же подавать заявление на уход или начинать искать новую. Дайте время, дайте вот эти вот, дайте время пройти вот этому испытательному сроку. Ведь испытательный срок, он не только для работы дателя, но и для вас тоже. Подходит ли вам это место? Или если вы учите что-то, то есть Дайте время, может быть, как бы со временем вы втянетесь. Следующие две карты замечательные: десятка Пентакля, четверка мечей. Четверка мечей это в первую очередь карта заботы о себе. Мне кажется, карты говорят вам, что вам стоит взять какую-то паузу, может быть, выходные, какой-то уикенд, и провести его с семьей. Десятка пентаклей – это хоть и денежная карта, но она еще и очень семейная карта. Деньги не всегда... Тол... Пентакли не всегда только деньги. Это еще и ресурсы, человеческие ресурсы. А в данном случае вот на этой карте всегда нарисованы все три поколения семьи. То есть и детки тут, и даже домашние животные, и старшее поколение представлено, и вы как пара представлены. Может быть, всей семьей стоит куда-то, на дачу, на природу, на воздух, на свежий воздух куда-то взять вот этот вот, переделать вот эту передышку какую-то. Потому что четверка мечей ⁇ это воин откладывает свои мечи на время. Вот то, что он не болит набирается энергии, передышка у него, какой-то короткий такой отдых, который придаст, что вам дает энергию, кому-то, я не знаю, кто-то йогой занимается, кто-то бегает, кто-то наоборот на диване лежит, кто-то в спа, кто-то в баню ходит, что вам, ну, скорее всего, вот для вас это провести время с семьей, вот это вот ваша, как бы десятка пентаклей. Но в любом случае, если деньги для вас важная, очень важная тема, то в любом случае десятка пентаклей с точки зрения финансов очень хорошая карта. Последняя неделя октября. И у вас и пятерка, пятерка, пятерка чаш и четверка посохов. Ну, вы знаете, так вот. Противоположные карты совершенно. По пятерке чаш мы оплакиваем то, что потеряли, и не обращаем внимания на то, что еще у нас в руках две полные чаши. То есть оплакиваем вот это пролитое вино, Три чаши, то есть потерянное время, потерянные отношения, потерянные деньги, может быть, какие-то, и забываем, что в руках-то у нас еще две полные чаши. Вот тут-то у вас, кстати, я думаю, вас выведут вот из этого состояния, это вот когда состояние сожаления, когда мы постоянно сожалеем о чем-то знаете, жалуемся на, на прошлое, на какие-то свои ошибки или ошибки других людей по отношению к вам, какие-то что-то вот и в этом плане. Но э, я думаю, вся ситуация изменится, потому что рядом с этой картой четверка посохов. Это, кстати, карта стабильности. Это карта союза. Э, Но ну, тут две женщины нарисованы обычно. Это предложение руки и сердца. Это может быть... Э, э, Подготовка к свадьбе или обучение или если это не ваше, то, может быть, ваших детей, ваших внуков, или какое-то, может быть, такое большое празднование, может быть, юбилей какой-то, новоселье, может быть, для тех, кто в паре, может быть, вы решите съехаться? Тоже может быть вот это вот в плане четвертого. Вообще четыре четверка посохов – это карта стабильности, стабиль... жизненной стабильности какой-то. То есть все у меня стабильно в жизни, никаких перепадов данными. И хватит уже вот э, оплакивать прошлое, потому что прошлое у нас для того, чтобы мы э, из него э, извлекали какой-то урок жизненный. А сосредотачиваться мы должны на сегодняшнем дне планировать будущее. Жить в будущем тоже не стоит, жить надо в сегодняшнем дне. И вот вам вот эта четверка, вот это вот именно есть стабильность, реальность сегодняшнего дня, она у вас, вот это вам, об этом вам говорят карты. И следующие две карты, тройка посохов и рыцарь кубков, тоже замечательно, расширение. Расширение идет у вас, я думаю, для кого-то в отношениях, то есть если вы встречались, то вы решите перенести отношения на следующий уровень. Uh, там, почему про, про отношения? Потому что тут же у нас рыцарь кубков, такая романтическая карта, рыцарь, самый романтический рыцарь среди всех, это uh, рыцарь на белом коне, мы его называем, он с этой чашей, чашей любви, чашей uh, каких-то позитивных эмоций, uh, на самом деле кому-то явно могут сделать предложение, uh, тут, кстати, рыцарь кубков, это может быть молодой человек или молодая дама, элемента воды, рыбы, раки, скорпионы, либо любой влюбленный человек любого знака зодиака они становятся, когда люди влюбленные, они мягкие, они заботливые, они готовы подарить вам свое сердце и душу, вот так вот. Ну а у кого-то, кстати, если вас вы были в паре, может быть у вас было двое, станет трое, тоже может быть. Ну давайте еще помимо романтики еще бывают и другие дела. По тройке посохов очень хорошая карта для работы, карьеры, финансов, де, дела вашего, потому что тут идет расширение, кому-то, может быть, дадут новую должность, кто-то бизнес свой развивает, Эта карта, когда мы во что-то вкладываемся, в данном случае она отправляет... Ястребов в небо, то есть куда-то. А в традиционной колоде купец отправляет свои корабли в плавание, а потом ждет их с прибылью. То есть, вот он все продал, и вот он ждет, когда они придут весь этот флот его кораблей. Так и вы, вы, может быть, ждете, вот-вот должны получить какую-то прибыль. Может быть, прибыль от вашего бизнеса, от вашего дела какого-то. Ну и, как я уже сказала, про отношения тоже. Мы в отношения тоже вкладываемся. В данном случае вы можете получить очень хорошую новость, если вы вкладываетесь в свое дело, в свой, в свой бизнес, в свою работу. Кому-то могут предложить хорошую должность, кому-то могут предложить работу, кому-то могут предложить какие-то новости позитивные, могут прийти по отношению вашего бизнеса, если вы работаете на себя. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карты Ленорман. Букет подарок. Замечательно. А вот и сова у нас. И мост связь. Ну, а кому-то сделают подарок на самом деле. Букет. Это не обязательно только с романтической точки зрения. У кого-то кто-то, может быть, какие-то у вас празднования чего-то, может быть, и вы можете получить, на самом деле, очень приятный какой-то, приятный подарок или букет цветов, на самом деле. А вас может быть Для вас подарком может быть, кстати, какая-то очень важная новость. Потому что сова, птица, птица ⁇ это новости. Когда карта птиц выпадает, это больше такие легкие или какие-то сплетни даже. Но как сова у нас приносит очень важные новости. Вот для вас эта новость может быть даже каким-то просто подарком. Причем это как о связи, мост-связь. Что-то свяжется. Может быть, вы получите документы, и у вас связь с семьей, может быть, вы переедете куда-то, иммигрируете даже куда-то. Вот этот мост, он связывает. Или э, получите новость о том, что и вы, и ваш любимый, или любимый, воссоединитесь, поедете куда-то, может быть, у вас отношения на расстоянии или еще что-то. Что-то свяжется. Связь, может быть, двух партнеров по бизнесу. Объедините вот этот мост, объединение. Двух, двух бизнесов и сделаете сверши... одно большое предприятие какое-то. Оракул мудрости для весов. Ну, встать в позу. Может быть, вот это вот, кстати, очень подходит под карту. Пятерка мечей – это когда человек в позе, он не гибкий, то есть он вот решил так и все, быть в позе. Я, конечно, больше за гибкость. Вот, поэтому, может быть, не зря это оракул мудрости. Вот вам вот, прислушайтесь к нему. Может быть, слишком вы как-то в этой позе застоялись, так, оракул эзотерический, ваша последняя карта. Страхи. Кого-то, кто-то, знаете, вот как будто э, страх, как клетка, держит вас, не дает вам возможности э, свободы. Вот без страха свобода. Вот это вот такое чувство, что как человек в тюрьме, как будто а он в, в тюрьме своих страхов. Поэтому от страхов надо избавляться. Э, Каким образом? У каждого по-своему, кому-то надо поработать, может быть, с психологом, кому-то надо поговорить с близкими людьми, кому вы доверяете, может быть, мудрыми. Поддержка нужна, окружите себя надежными людьми, людьми, которым вы доверяете, И тогда как бы никаких страхов у вас не будет, вы будете ни один или ни одна проходить через какие-то вот проблемы. Обсудите это, обсудите со своим партнером, со своей партнершей, если можете. Вот так вот. Ну, в общем-то, расклад, конечно, очень неплохой. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.